Бывает так, что люди жалуются, что их не слышат, не замечают, и что они вообще как бы пустое место. Но ведь мы же понимаем, что это именно как бы. Я-то есть, а почему меня другие не видят и не слышат? Здесь все очень просто. Дело в том, что как я отношусь к себе, так и другие относятся ко мне. Но я же отношусь к себе нормально. Так-то да, конечно. Мы себя любим жалеть, мы себя любим лилеть, И иногда нам очень легко заменить понятие любить себя на баловать себя. Я себе покупаю все самое дорогое, у меня все самое лучшее. Um, вы уверены, что это про любовь? Посмотрите на детей, которым покупают все самое дорогое, самое лучшее, у них все есть. Почему эти люди не знают, что их любят? Почему они думают, что от них откупаются? Uh, странно откупиться от себя, правда же? Это не получится. И получается, что люди относятся к нам так, как мы к себе. Как это все поменять, многие спрашивают именно это. Вот здесь, вот большой вопрос, потому что, если честно, я другого пути просто не знаю, возможно, он есть. Но этот путь именно консультирования то есть не просто работа с собой из сознания а работа со специалистами, которые владеют подсознательными вещами. Потому что все, что в сознании, я только что перечислила. Я себя люблю, я к себе хорошо отношусь, у меня вообще все прекрасно. Вот люди, ну здорово, люди все какие-то не такие. Иногда мы меняем место жительства, иногда мы меняем партнеров, но что-то происходит, и снова все становится таким же. И ведь когда я ходил на свидание, все было прекрасно, все было здорово. Это был такой человек, такой замечательный. Как одна из известных актрис сказала, депрессию я лечила четырьмя мужьями. Не помогло. Хотите быть человеком? Это хорошее желание. И как только вы станете человеком, никто вас не назовет пустым местом. Проверьте.